привет друзья или привет народ сегодня я бы хотел вам рассказать про автомобиль данный автомобиль mitsubishi lancer 9 я купил его год назад и он до этого время потерпел некоторое улучшение вот. Ну, что сказать. Автомобиль мне очень нравится. Классный. Внутри он как эволюшн абсолютно. Кроме тут ну, некоторых деталей. А, хорошее сиденье. Хороший руль. Почему-то странно. Руль стоит, как мне говорят. Это что-то от двушки. Но я сам себе говорю, что это какая-то переходная. Модель руля, видимо, была. Вот. Она сейчас грязная. У нас на улице ужас творится. Вот. Что еще рассказать такого? Ну, в принципе, наверное, и все. Начнем, в принципе, с экстерьера или интерьера. Хрен, короче, внутренности посмотрим. А, приблизительно все это дело выглядит вот так. Руль вот он, который мне говорят, что он от двушки, но я что-то этому не верю. Стеклоподъемнички. Значит, что было сделано? обклеена пленочкой под карбон все это вот это вот мероприятие кнопочка в кнопках сделана подсветка то есть в каждой кнопочке горит но ну, здесь еще там надо какую то там бочечку какую то купить чтобы она работала вот ну штатная светится так ну это блокировка типа подъемников что там кроме меня никто не смог ни хрена сделать так, здесь тоже вот обклеена карбоном Кнопка, а, значит Машина покупалась, грубо говоря, это базовая комплектация была а Противотуманок здесь не было Здесь была одинарная кнопка такая здоровая с одним Короче, одна кнопка, чтобы включать заднюю противотуманку одну Вот, здесь тоже обклеена карбончиком Все, здесь стоят динамички Играет пищалочки, музыка Звук очень хороший Ну, я вам не буду музыку включать, потому что у меня на фотике микрофон говно, блядь Поэтому он звук запишет хреновый Здесь, значит, у нас регулировка подсветки. Это регулировка у нас фар по высоте. Вот, по, значит, приборка. Обклеена также карбоновой пленочкой. Подсветка заменена вся на красную. Сейчас немножко попозже все включу. О, была стандартная белая и ни хрена не работала ни в одной кнопке. Ни здесь не работала, ни вот тут не работала. Ни в стеклоподъемниках не работала. Дальше поехали. Вот это вот тоже обклеено пленочкой. Тоже, Ну, здесь немножко косячная, а феном перетянул очень сильно нагрел и перетяну. Магнитолку поставил. Sony, нормально играет. В принципе, на флешечку музыку скачал, все ништяк. Здесь, там показывают, там, короче, часы, время туда-сюда. Здесь тоже лампочка не горела. все теперь работает, бля Здесь вот тоже все обклеено карбончиком. Ну, пленочкой под карбон. Ну, по крайней мере, это лучше базовых было, что там, блядь, она вся пошорпанная вся была. И вообще не пойми, что вообще творилось с ней там. Вот, здесь э, подсветку я поставил сначала белую э, зачем-то, но я буду менять, будет все красное. То есть э, стиль автомобиля будет красная подсветка. Черный автомобиль, красная подсветка. Везде абсолютно. То есть э, абсолютно везде. Вот. Здесь у нас там бардачок довольно-таки э, хороший, вместительный, емкий бардачок. Вмещается туда. Ну, для всякого хлама валяется, много очень там и документы. Здесь тоже пленочка под карбон. Также подсветочка в, в стеклоподъемнике, в кнопочке. Все это вот это вот сделано, все четко работает, есть видеорегистратор, но он такой, знаете, не очень хороший. Mm. Вот. Все это очень, очень довольно удобный автомобиль, очень хороший, мне очень нравится. Здесь ниша для всякого хлама, у меня там валяется мелочница, там витамины какие-то, пульс от противотуманок от бывших. А, значит, консоль тоже обклеена Ну, вот это вот, я не знаю, как туннель, блядь, его называют Хуй, не похер Тут у меня мелочь, короче, валяется много Ну ладно, вот, это тоже обклеено под карбончик Все, все это снимается, все это обклеивается Все это очень легко Все это делается, вот Ручечка такая, вот, тоже здесь обклеена карбончиком Все ништячком, все бодричком Вот, ну, подогрева сидений, как я говорю, нет То есть это была базовая комплектация все это, блядь, не пойми что. Короче, тоже надо ставить. Отсюда вот эту фигню мелочницу убирается. Сюда поставляются кнопки. И, ну, в сиденье вставляется э, подогрев сиденья. То есть, все будет вообще бодр бодренько. Э, здесь есть у нас очень хороший подлокотник. Я думаю, его перетянуть, потому что он уже весь, блядь, вон, на нем рисовать нахуй можно. Вот, ну, базовая комплектация, значит, э, материал здесь, ну, простой какой-то, я не знаю, он ну, такой мягкий довольно. Ну, не маркий. Единственное, что на нем остается, это, блядь, период. куртки моей жены, блин, больше нихуя. Подголовнички тоже одел, то есть везде. И сзади тоже поделал, ну, ну, ну, красиво смотрится. Вот. Сзади место тоже довольно, ну, сейчас мы назад еще перейдем. Ну, в принципе, там, нехера снимать. Довольно вместительный такой, тут у меня, блядь, отвертки всякие, ключи, блядь, ну, И у него восьмерка, блядь, ну, тоже хлам всякий валяется. Для это же у другого. Вот ручник, как он по-дебильному -по как-то ручник включается на самом деле, я не понимаю, почему он так включается, он как, как хуй встает по утрублю. То есть вот он в нормальном положении кажется, да? То есть ты ставишь на ручник, кажется, вот на других машинах вот так раз и все, хрена высовывается. Вот так вот минимум надо дернуть, чтобы он встал на ручник. Не знаю, по дебиль надо подтягивать или что, ну говорят, что не помогает нифига. Так, ну ладно. Что еще рассказать? Наверное, пойдем мы уже назад, наверное, да? Сейчас пойдем. А, ну вот мы и сзади. Вот, смотрите, подсветочка ну, горела. Можно, в принципе, ее опять включить. Вот она у меня горит. Здесь в ногах, здесь в ногах, впереди в ногах, то есть. И во всех дверях сделана подсветка. Ну, сейчас о подсветке немного поговорим. А, вот. Так мы выглядим в машине снуты. Знаете, место. Ну, у меня рост, блядь, там.. Господи, не знаю, 165-167 где-то так сантиметров, ну то есть, грубо говоря, вот здесь еще 15 сантиметров до сидения. если культяпки свои растянуть, рогатку свою расставить, то есть, здесь место бывает еще сантиметров по 20 точно остается, до потолка, ну мне, да, короче, мне здесь места вообще просто колоссально много. Здесь плафонный свет. Все любят фордовские фонари. Ненавижу, терпеть не могу. Обожаю ланцеровские, блядь. И вообще люблю ланцеров. Офигенная машина. Включается, пожалуйста, имеет два режима. Даже три, если считать, выкол на открывание дверей. Вот открываем двери, загорается. Закрываем. И просто тупо, короче, будет гореть. До тех пор, пока не выключишь. Вот. Ну, такой же передний свет, плафон. Вот так вот. Машина выглядит с заднего сиденья. Мне очень нравится. Очень, очень красиво. Просто плавные линии. Очень здорово, бля. Ну, я вот делаю обзор полностью своего автомобиля, постараюсь вам все рассказать. Очень красиво. Ничего лишнего, абсолютно. Ну, еще бы место печки, конечно, бы климат-контроль. Долбануть бы сюда. Было вообще круто. Но это, блядь, переделок столько. Ну, нахер. Вот. Так вот. Салон выглядит с заднего сиденья. Обалденно, просто, я считаю, просто, просто супер. А, значит, а, что еще сказать, ну, я не курю, у меня в машине чисто запах, ну, освежителем пахнет, ну, не освежителем, он этим воняет, вонюшка висит, пахнет клубникой, вот. Пепельница, здесь пепельница есть, вот она. Пепеница. вполне такие рабочие пипеницы там много места, ну, нахер не нужна туда можно поставить какую-нибудь розетку на 220 Ха, как каких-нибудь блядь, новых а, значит вот ну все в принципе, я думаю, что можно начинать говорить про подсветочку а я совсем забыл рассказать про внешность этого автомобиля а, значит вот так вот он выглядит спереди а, стоят небольшие реснички но они такие ну это полы Значит, по поводу противотуманок, что я говорил Здесь был бампер, э, то есть стандартный Без противотуманок, без ничего Там стояли просто заглушки э, Противотуманки протянуть, ну, совсем-совсем-совсем легко Поэтому, э, если будет интересно, я могу Ну, в личку Зададите вопрос Или куда-нибудь там еще, бля, И, короче, я вам расскажу, как Ну, объясню, как противотуманки поставить Возможно, даже где их купить Я их покупал где-то за три тысячи а, кнопка отдельно там и какой-то там еще реле там, блядь Ну, короче, ну вышло где-то, ну, тысяча на четыре с половиной где-то Противотуманки сюда поставить Противотуманки здесь стоят линзованные, то есть внутри противотуманки стоит линза Херачат они просто жутко Если ночью, к примеру, если, ну, там есть регулировочные болты Если их накрутить выше, то они будут светить ярче, чем дальний То есть противотуманки очень мощные, стоят там галогеновые лампочки H3, да, если я не ошибаюсь, yeah. галогеновые ну короче H3. Вот, ну, может не знаю, от этого ни хрена не зависит, блять, H3, H10, блять, хоть 25. Ну, короче, светят они пипец, как мощно. Значит, левую противотуманку, то есть вот эту вот, я поставил так, чтобы она, ну, не била в глаза этим водителям, которые едут по ну, на встречку. Вот, чтобы она била так бы поближе А вот правую я настроил немного повыше И э, она светит, у меня освещает бордюры То есть, ну, очень удобно То есть, раньше без противотумана, когда я ехал, я вот э, Колесо заднее свое Заднее правое, получается, я Наскочил на бордюр А, нет, переднее наскочил на бордюр, но я поменял, просто назад поставил Вот, и теперь у меня заднее одно колесо летнее, блядь Прохерачил так, что, блядь, загнулся диско, нахер, керам Вот, ой, ой, извиняюсь за я тут, за... Эмоции за свои, ну правда так. Вот, Поэтому купил противотуманку. Ну, реально в Брянске не видно нифига бордюров. Они просто э, просто невидимые какие-то. Просто. Если вечером едешь, просто грязь просто вот одного цвета. Хезнуть, куда ехать, что ехать, как. противотуманка ну, немного спасает, но уже получше, по крайней мере. Вот, уже получше. Э, ну, значит, что? Ну вот, значит, такая вот она у нас снаружи. У нас тут грязно, очень брянский сейчас, поэтому машина грязная немножко. Значок, значит, тоже обклеен карбоном, но сейчас не очень видно, ну обклеен, короче. Стоят такие вот небольшие ресничечки. Машина сейчас работает. Не знаю, там слышно на видео, не видно будет. Повесил наклеечку. Звук на самом деле очень хороший в машине. Стоят сзади бумажной динамики. Ой, за спереди с бумажной стоят, ну то есть заводские Mitsubishi. Сзади стоят Герц какие-то с выходом под низкие частоты, но там, на самом деле, бухают они, блядь, хорошо, Ну, стоят простые, грубо говоря, динамики. Вот оно, летнее колесо, которое я поменял, поставил, блядь, сзади лето одно стоит, ну, вот, спереди зима, но это, конечно, не очень хорошо, вот, ну все равно, вот, а задние стопаки, бы, значит, недавно были затонированы, сейчас они немножко грязные, поэтому, наверное, плохо видно, что они светят, но оно видно, что они светят, когда тормозишь, тоже нормально, прекрасно все видно, а, значит, значок имеет тоже подсветочку, все это делается. Сейчас, я, когда про подсветку буду рассказывать, я все расскажу, как это все. Куда? Вот, задняя фарка. Вот автомобиль сзади выглядит. Не знаю, четкость есть, нет, не видно здесь солнце. Ну, ярко, в Вот так. Если бы я снимал ночью, то есть при открытии двери а, загорается а, подсветка ног. Ну, подсветка зоны высадки, как я называю, пассажиров. И водителя, то есть всех Ну, очень удобно, на самом деле, когда открываешь дверь И видишь, что ты встаешь в лужу И ты уже не встанешь в лужу, потому что ее подсвечивает Моя подсветочка Вот, здесь тоже стоечки сделаны Карбончиком Это просто для себя Вот, знаете, чисто вот И приятно Все говорят, колхозный тюнинг блядь, да ездите вы на штатной, блядь машине Пускай она у вас будет пошарпанная Вся замызганная, бля, убитая В хлам, бля, тряситесь на ней, ездите Я свою машину делаю для себя и мне Посрать. Здесь еще стоят а, датчики парковки. Знаете, я вот а, за то, чтобы девушки, которые вот ну, на самом деле боятся по улицам ездить, они покупали и ставили датчики. Такие они стоят ну, недорого, они стоят полторы тысячи. Вот эти датчики, они очень помогают в городских условиях, ну просто очень помогают. Поэтому я вам очень советую покупайте и ставьте эти датчики. Вот очень помогают при парковке. Приятно в ней сидеть, потому что, блядь, ну она мягкая. Вот это не то, что влогом садишься, там, блядь, все, все пластмассовое, все трещит, все грим. Тут даже руль, блядь, мягкий, ебаный. Мягкий руль, мягкий, мягкий, мягкий. Вообще мягкий, везде бы. Вот эта шкурка стоит, потому что там он обосранный, ободранный весь. Как будто его кусали еще нахуй. Подушечки здесь две. Там, там, хотя может быть еще где-то есть. Ну, это базовая версия, еще раз говорю, что здесь подушки. По поводу. Вот этот датчик парктроника тоже вот, ну, пр прекрасно видно, когда. Включаешь задний. Сейчас попробую включить. Загорается, видите, лампочки. И там уже, когда подъезжаешь к объекту, написано туда-сюда, сколько там до него осталось. Вот. Ну что еще тут такого сказать-то? Не знаю. Ну, и зеркало самое обычное. Хотел зеркало, значит, поставить я с парктроником. То есть у моего теста стоит тут еще в этом, во флюенси, включаешь задний, там камера, короче, появляется в зеркале внутри. Ну, изображение, что там сзади происходит Ну, очень удобно, нормальное зеркало Пускай даже и китайское, оно стоит китайское Поверху оригинального, то есть Вот в РНО, блин, ставят Такие вот говняные, блять Зеркала Китайские Поверх, блять, стандартно Хотя, может, и стандартное говно Ну, короче, факт в том, что я тоже, возможно, сделаю себе такое А, но двигатель здесь стоит 1.3 16 клапанов вы знаете, двигатель довольно бодрый. Вот я кручу, не знаю, вот как вот. У меня брат ездит на Ниссане, он крутит тахометр, блядь, вот до, до 5-6 до тысяч, блядь. Я смотрю на приорах, вот Жорика вот тоже видео, да, Ревазово смотрю. Он крутит свою приору до 8 тысяч, там, я не знаю, сколько в приоре даже тысяч, там, до 9. Ну, и, короче, до упора, до отсечки крутит. Он на второй разгоняется до 100. Я здесь максимум кручу вот до 3 тысяч, и мне хватает Я не знаю, если я движок этот буду крутить до 8 Он бы выскочить, наверное, мне на коленке И будет дергаться, блин, как эпилепсик Но я не вижу смысла, зачем убивать движок блин. Это японская машина блин. О, кстати, я немножко отлучусь От того, что автомобиль значит, Этот сделан в 2005 году В Японии И в 2006 году Короче, он в ноябре вроде бы сделан И растаможен, перевезен в Финляндию Из Финляндии в Россию растоможен В 2006 в январе вот, поэтому, наверное, здесь и руль какой-то переходный, блядь, у меня уже и новый бампер, как вы видели, э -э такой, как губа, губабле, 15 сантиметров там вперед, или сколько я там, не помню. А, вот еще, знаете, что треугольнички знаете, вот эти тоже карбончиками сделано. Ну, а, прикольно. Вот, а, по поводу производства автомобиль японский, то есть он даже, он не в России собирался на японский, у него вот запас хода здесь вот 157 тысяч, я на ней уже отъездил, ну, грубо, почти 20 тысяч, да? Она у меня год, блять. Ну не сказал бы я, что там ни хрена и не делал. Делал я в ней, значит. Начнем наверное со тормозов, со тормозов. Вот тормоза, значит, заменены колодки, все на оригинальные стоят. Передние тормозные диски новые, задние в них еще, Ну, они еще походят еще довольно много. Выработка есть, конечно, но они походят. Вот что еще менял потом по стойке стабилизатора передние поперечной устойчивости тоже менял шрусы вся это все это короче вот это вот вся ходовая она Нигде ничего не течет, ничего. А, сцепление поменял. Думал, короче, грешил на сцепление, сейчас сцепление херовое. У меня, короче, раньше брало, то есть. Выжимаешь, отпускаешь, прям в самом низу брала. Потом начал в самом верху брать. Стал грешить, короче, на этот на сцепление. Ну, разобрали, поменяли же мной, поменяли полностью диск, корзину, все поставили. Вот. Оригинальный. То есть оригинал, он вот только чуть -чуть, чуть чуть стерты. Вот машине сколько тысяч уже, не знаю, оригинальный это пробег, не оригинальный, ну то есть свой, не свой пробег, накручен, не накручен. Но факт в том, что сцепление стоит родное, и, точнее стояло родное, оно сейчас лежит в багажнике, оно как новое, это факт. Отличное просто сцепление. Поставил... Не помню, как называется, короче. Ну, тоже нормально. А, и тоже, как говорится, оригинальное, но оно почти-то китайское. Не знаю, как такое может быть. Ну, короче, факт в том, что оно очень хорошего качества. Но оно работает сейчас, то есть без нареканий, все нормально. Вот, потом а, крышку клап... О, эту, блядь, прокладку клапанной крышки менял. Потом бронепровода поменяны. А, сальник коленвала, что ли, мы меняли. Там подтекало масло. Не знаю, сейчас подтекает, не подтекает. Зима не смотрел. Ну и масло менял. То есть, феноменального чего-то, там прям, блядь, чтобы почему-то пиздец пришел конкретно, не было такого. Прям вот чтобы я встал и, блядь, пи, и вот, ну вот, не ехал. Единственное, сейчас вот морозы были, она мне не заводилась почему-то. А, а, аккумулятор севший. потом аккумулятор поставил, стал, это, ну, включать, включать, она маслает, маслает, маслает. И нихера, потому что уже, наверное, свечи позаливал Или что там стоит, не знаю, позаливал Все позаливал, короче Но факт в том, что когда мы дергули, д д д д дернули Уже вот теперь была другой машина И когда я за... Блин, такой кумар Стало такое ощущение, что 5 КамАЗов в одну трубу дуют, блин Там просто такой пипец был Это <с dubbing> не пересказать просто Вот а... Что еще по поводу чего я там говорил, тоже забыл Машина, да, без нареканий, все нормально. Музыка. Ну, я могу вам включить, но вы ну, не услышите того, что здесь происходит вообще, в принципе. Ну, опера-свидак, руки в кока-коле, тяжко лёг Мак. Надо бы забрать умилую мартышку от этих невменяемых макак. Она родилась в том году, когда я рубанил дивиди-пла... Да. Не знаю, слышно вообще там бас, но у меня штанины дергаются, на самом деле, вот возле, ну здесь сижу, херачит сзади, бухает нормально. Это на 20 вроде бы, да, на 20, то есть, можно на 25 сделать, вот на 25 сделал. Ну, короче, долбит нормально, ну, как, как наклейка гласит, так и долбит. Вот, что еще рассказать, значит но автомобиль меня в целом устраивает на лобовой надо будет менять Но, но, но лобовой менять, потому что вот я вот такой привереда да, то есть там вот много-много-много-много-многих таких вот вкраплений видать уже со временем э, от камушков, от пыли, вот я не знаю, от всего этого короче, уже, ну, такое стекло, оно немножко-немножко пошарпано вот что еще сказать, что еще сказать? Печка работает отлично, кондиционер отлично работает. А... Ну, короче, все узлы и механизмы работают вот на 5 с плюсом. Более прям вот на 5 с плюсом. Ничего, никаких нареканий нет вообще. Ну, автомобиль, не знаю, проходит, бля, наверное, еще долго, потому что то что пиздатый автомобиль, японцы говна не делают на самом деле. Вот, ну и, наверное, сейчас расскажу я, как протянуть подсветку. Это уже отдельным видео я выложу. А в остальном... Ну, короче, ребят, покупайте ланцеры 9. Не покупайте 1.3, я не спорю, кому-то будет мало, но мне хватает вполне. Вот так вот. Так что выбор всегда за вами. Удачи. Вот, ну, в остальном машина... Для меня это вообще прекрасный просто автомобиль. Бля. Ну, посмотрите, какой он красивый. Какие плавные линии. И не то, что в каком-то говне, блядь, сядешь. И, блядь, не пойми, что творится в этом автомобиле, бля. Красивый, блядь. Стильный, блядь, автомобиль. Молодежный. Вот. Ну, в остальном автомобиль меня просто, блядь, радует. А здесь, как, как видео там, да, счастливый владелец Mitsubishi Lancer. А, то есть, все работает, все, блядь. Вот у моего брата Nissan. Альмера, блядь, хэтчбэк, хэтчбэк блядь. У него ручка, ну она болтается как сопля, блядь. Как, я не знаю, как, блядь, говно в проруби какой-то. Здесь ручка вообще, смотрите, она спру, то ли с пружиной, там я, правда, не видел, не смотрел. А, смотри, какая ручка. Бам. Пожалуйста, первая, вторая. Рычаги втыкаются все, блядь, идеально, нахуй. задняя. То есть... Короткоходный какой-то вот ну, рычаг стоит. Ну, очень короткий. Не то, что там, там блядь, блять, восьмерках этих надави вниз, блядь. 18 скорость, там 32-я, блядь. О, раз-раз, все четко, блядь, все красиво. Все работает. Подлокотник очень удобный. Третью, четвертую включил, вот так руку положил поехал. Отлично, бля. Вот, ну... Ставьте лайк на видео, пересылайте, подписывайтесь, а еще будут видео много. Удачи, спасибо, пока.